Привет, с вами Армит. в этом видеоролике я вам покажу самые топовые консольные команды в 2022 году. Первая команда будет, если ты живешь допустим, в Казахстане, либо где-то далеко от серверов, э, а пинг у тебя огромный, то вводи вот эту команду. И, соответственно, число в конце число вставляем максимальный пинг для поиска матча. Как бы, да, эту команду можно и настроить, соответственно, через... Э, когда вы заходите, вот, игра... И, как бы, вот, максимально посетимый пинг в поиске матча, но, как бы, можно и сделать совсем по-другому, просто ввести команду, как бы, ну и все. Вторая команда, это FPS Max, как бы, она настолько распространена, но многие неправильно ее настраивают. Как бы, если у вас мощный ПК, вы можете поставить FPS Max 0, но если у вас монитор 60 Гц, то это бессмысленно, а наоборот, повысит VAR и многое другое, вот так что рекомендую ставить ограничение в вашу герцовку то есть если у вас 60 герц ставите вот так fps max 60 Если у вас 144 герца fps max 144 вот и соответственно далее у кого-то 360 я не знаю сколько 500 бы. то есть ну, вот далее мы к чему переходим третья команда тут я вставлю как бы три команды очень важные для радара. радар как бы очень важная вещь определенно как бы радар очень влияет на многие факторы то есть вы допустим если вам у вас попались такие тимметы которые просто-напросто не говорят ничего в игре никакой информации ничего абсолютно и вы соответственно хотите взять и ну видишь соответственно то есть вот я, допустим, вот здесь стою и темно это не говорят. И вы как бы видите на радаре у меня, что сзади меня стоят люди. Соответственно, я все вижу и убиваю легко. Вот. Первая команда, вы ее видите на экране, и значение у каждого свое. Значение идет от 0,7 до 1,3. Оно отвечает за размер радара. Вот. Далее команда следующая, вот вы ее видите. Масштаб карты на радаре. А, как бы значение от 0,25 до 1. И последнее, центрирование рандара, то есть как бы если вы стоите в углу каком нибудь карты, то как бы оно, вот он будет показывать. Вот у меня стоит центрирование, оно вам будет показывать. Вот, а если вы сто стоите ну, то есть, как бы оно может показывать всю карту. Ну, то есть, ну, это как бы по своему желанию вы можете поставить значение и как бы, соответственно, проверить. Я бы хотел извиниться за то, что так получается, но, как обычно оно бывает, при монтаже видео, звуку стало, короче, очень плохо. И было сильно громко, вот. Так что я буду сейчас озвучивать, соответственно, поверху. Вот, мы мы также можете снять карту Coffee Generation. Вот. Вы можете настроить, соответственно, прицель, это такая рекомендация от меня. И много чего другого. Худ можете настроить. Ну и радар, про который я только что говорил. Вот. Дальше мы будем переходить к очень интересному бинду, вот, который вы сейчас увидите на экране. Вот. Этот бинт отвечает. Э, ну, как бы. Он ну, как бы инструктора включает. Вот. А, получается, чем он поможет. Если у вас, соответственно, лежит какой-то смог, то вы как бы можете взять и просто-напросто включить инструктора. И этот инструктор вам как бы пока ну поможет найти, соответственно, бомбу. Вот вот этот вот бинт, он отвечает за что? Этот бинт отвечает за то, что вы можете взять, если у вас какие-то там турки попались или какие-то другие национальности. И как бы соответственно у вас тот же самый клатч, и вы соответственно хотите что? Вы хотите выиграть, но из-за ваших тиммейтов вы не слышите. И вот вы нажимаете кнопочку и соответственно мутите всех. Но потом, соответственно, когда вы выиграли клатча на этом, я, как бы, даю вам удачу на то, что вы чтобы задабыть и выиграть каждый клатч, если нажимать будете так, то, как бы, соответственно, размучиваете всех. Также вот этот бин, про который нельзя было просто не сказать, очень полезный, вы, скорее всего, вы нем слышали, я в этом не сомневаюсь. Этот бин влияет на что? А на то, чтобы, как бы, была чистка карты. Вот. А, то есть, ну... Вы получается стреляете по какому-то противнику, соответственно у вас там как бы получается кровь, вот остается и пули те же самые, но вы его не можете не увидеть, соответственно и соответственно берете просто очищаете Этот бинт очень полезный, потому что просто напросто, соответственно он вам может чуть-чуть поднять fps, но там вообще мало, честно говоря. Ну и в основном как бы для вашего для вашей приятной игры, вот. Также на этой карте вы можете взять и спокойно бинды настроить, вот, а вот эта команда вам поможет соответственно сохранить компик, потому что если же вы выйдете, то как бы у вас могут, ну у вас не сохранятся многие команды, бинды все сохраняются, а просто команды не могут не сохраниться соответственно, настройки худые, много чего другого, также на этой карте я настроил вы можете зайти спокойно посмотреть, вот, допустим, на менять, как бы, оружие. Я думал, для чего это, но на самом деле, в некоторых моментах это реально помогает. Вот. Хотел бы сказать спасибо за просмотр этого прекрасного видеоролика. Я надеюсь, что вы поставите лайк и подпишитесь на канал. Ну, как бы, соответственно, еще раз извинюсь. Э, как бы вот так получилось. Вся команда находится в описании. С вами был я, Эрмит. Всем удачи и всем пока.